Просто как э, сделать и потом срать называется, Это... зачем Это... ты себя программируешь, на кой хер, вот объясни, у тебя все нормально, ты понимаешь, вот ты забыл, вот курсы с головы вообще вылетает. мы о чем с тобой в блоке 7 говорили, ну ты... И, слушай, я по цели, у меня ни разу никогда такого не было, я вообще на позитиве, каждый день я представляю себя в этом мини-купере, короче, каждый день Новый Год, все. Ну и представляй, ты зачем себя, вот у тебя за тобой ангел хранитель такой, так, срать депозит, так и сделаем. Так. Ну что, Миш, готов? Привет, нет, как всегда. Мандражируешь? Да. Кстати, я перед сегодняшним интервью рисковал ни, ни, на него не попасть, потому что что-то я такую сальтуху сегодня сделал. Давай. Вот. Выкладывал, прикольно, хочется так же покататься. Ну, так. Ты же успешный трейдер, в чем проблема. Сейчас все расскажу, секреты из успеха. Я тебе подготовил 34, а может быть нет, давай 33 каверзных вопроса который крайне, я думаю, будет интересен нашим слушателям. Вот. Так что готовься. Сразу говорю, уважаемые телезрители, Миша, к сожалению, ни к чему не подготовился, поэтому будет экспромт. Да, Миша? Ух, да-да-да. Вот. Ну, погнали. Начнем такого легенького. Миша, расскажи о себе, откуда ты и чем занимался до трейдинга. Вкратце. Я из Свердловской области, маленький город, Каменск-Уральский, 200 тысяч жителей, вот, закончил ЖД-Универ на мировую экономику и вот сразу же после универа занимался работой за границей, начинал с СНГ, менеджером по перевозкам, потом... Строительными материалами. В общем, вся моя жизнь связана с продажами. Вот. Потом э, хорошо так э, в автомобильный бизнес зашел, работал с грузовыми автомобилями, Эмираты, Азия. Вот. Э, и последние полгода прожил в США. Э, мы производили аттракционы для парков развлечений, типа Диснея, Парамаунта, вот, маленьких каких-то локальных парков. Ну, параллельно со всем этим я трейдил. Что, что еще? Мне 34 года, я люблю жизнь, люблю людей, движ постоянно постоянной коммуникации. Значит, ты вот. еще не так давно в трейдинге, да, до сих пор людей любишь. Ну да. Если бы я мало бы любил людей, со мной бы не случилось то, что случилось и что делает меня сильнее каждый день. Я понял. Погнали дальше. Как бы ты мог охарактеризовать себя в двух словах? Сейчас это много энергии, осознанность и вдумчивость. Все, вот так вот. Да. Поэтому понимаем, да, что трейдер всегда хорошо с математикой дружит. Да-да-да. Откуда берется энергия? Не знаю, как-то так получилось, я нахожу ее внутри себя. Понял давно, что нужно как-то самому с этим делом быть, иначе, ну, непонятно. То есть моя основа, она как-то внутренняя. Вот получается и получается. Мотивация на цели, вот, на результат вижу перед собой цели постоянно и беру это вот так. Мне ну, такой... еще, еще от людей на самом деле, вот даже по чату, наверное, видно, как это происходит, общение. Мне кажется, ты всех заряжаешь. Бывает, бывает. Понятно. Вопрос. Жизнь тебя помотала. Как ты в конечном итоге пришел в трейдинг? Мне хотелось независимости, наверное, это ответ 95% людей, которые приходят в трейдинг, не хочется работать под кем-то. И когда понимаешь, что работая на дядю или на государство, ты очень ограничиваешь свой потенциал и рост. Ты очень зажат в рамки да, и делаешь все по инструкции по приказу то это прямо очень видно и хочется свободы и не зависеть чтобы только скажем так твой доход зависел только от твоих мозгов это самое а важное в США было плохо в сша было круто в сша было круто но там мой доход тоже зависел не от моих мозгов например от инженеров как хорошо они сделают аттракцион вот mm -hmm. от, там других вспомогательных служб там не зависело от, от меня то есть я как продавец, да, грубо говоря, там коммерческий директор, все было клево, договаривался, но если мне не дают аттракцион, я не могу продать. В общем, не в деньгах счастья, а в их количестве. Да-да-да. Понятно. Что послужило толчком, что вот все, надо двигаться в трейдинге, развиваться? Ну, я начал пробовать торговать три года назад. Наверное, угу. тогда это какой-то мейнстрим был, я начинал в ETHOR торговать, когда биткоин был по 500-600 долларов. Я ты сразу с крипты начал? В том числе, в том числе. У меня была э, крипта и нефть, вот почему-то так. Криптовалюта нефть, ETHOR давал там безумные какие-то до 500-х плеч, и я пробовал, играл с этим. Помню даже на падении, когда нефть была отрицательная, на WTI я заработал там свои первые пять тысяч долларов, потом словил один нож, и все как-то так. В общем, я понял, почему нефть, любитель острых ощущений. Да. Понятно. Хотя, опять же, мы бы здесь не собрались, если бы нет. Так, окей, окей. Какими были первые шаги? Вот прям с чего? Я понял, что это было Етора. Да, то есть нефть фьючерс. нефть, кстати, не или бренд? Бренд. А, то есть на не e больше бренда, потом mm -hmm. я в Финаме зарегистрировался на ММВБ и вот как-то брендом увлекся. Смотрел, что они в принципе одинаково ходят, но там были контракты, по-моему, по 1300 на бренд, поэтому mm -hmm. я торговал ей. А первые шаги? То есть прям взял котлету денег и начал в рынок плетать? Да нет. Там было буквально 200 долларов, и вот вот эти все были по игрушке. А что такое нефть, что такое фьючерсы, вот что такое акции, с чем их едят. Там и изучил гэпы, уровни и все в таком духе. Ну, первые 200, они теряются легко, это, как сказать, не знаю, такая инвестиция в себя, начало инвестиций в опыт. Вот. Я тебя понял. Так, погнали дальше. А в чем вернемся к Америке? В чем плюсы и минусы работы офлайн бизнеса? А, То есть, ли нашим слушателям оставаться на работе, в бизнесе или дано ну его нафиг и в трейд. Мне тут кажется, каждый сам для себя решает. Собственники бизнеса больше зависят от ä, законов. И того, как оперируют этими законами государство, дает поблажки или нет. А наемные, рабочие, они зависят от собственников. И это очень, как сказать, работает. Фраза «рыба гниет с головы». Если ты попадаешь не в ту компанию, то у тебя не только нет роста личностного, но нет роста и профессионального, потому что тебя постоянно зажимают, зажимают. Здесь показательное сравнение. Я работал и в Сбербанке, и в Икеа. Uh -huh. а, и в Сбербанке нельзя было шаг влево, шаг вправо сделать, а IKEA всячески поощряла твое развитие и вообще делала все, чтобы ты рос круто. Um, Оффлайн бизнес в США прекрасен, потому что в США работа построена на личном uh, контакте, личном знакомстве, ты постоянно ездишь, общаешься с людьми, но это американский чисто стиль. Mm -hmm. Приехал, поговорил. Лично, лично, лично, везде абсолютно лично. Телефонные продажи это ну, ничего не работает. Хочешь. То есть, продать... он, он, он, он, он, он нас обманывал. Ну, это тогда было. Я думаю, тогда это было возможно. А сейчас, когда, ну. Я в первое время сам работал там как продажник и делал по 100 звонков в день. И если мне говорили в двух случаях из 100, что окей, интересно, скиньте мыло, это было успехом просто. Остальные, как бы, типа либо клали трубку, это в лучшем случае. Вот. Понятно. Вопрос. С бизнесом, с оффлайном понятно. Какие а. плюсы и минусы трейдинга? Почему? А... Вот самый главный плюс – это то, что ты можешь рассчитывать только на себя. Ну, на себя и на людей, которые тебя обожают. А разве не минус? Нет, это шикарный плюс. Это прям шикарный плюс, потому что ты, если косячишь, то косячишь ты сам. Вот. Ты, грубо говоря, себе в такой самосаботаж не можешь устроить, что э, виноват кто-то другой. Там, инженер не сделал аттракцион, да? Такого здесь нет. Ну почему мышка не так нажимается, кресло неудобно, интернет – это то. Но мы же сами создаем свои условия себе, да, то есть ответственность, конечная на нас за то, что мы нажимаем кнопку продать или купить, и если ты там почитал какую-то идею где-то, да, в каком-то памповом канале или в левом, залез туда в сделку, ты же нажимаешь кнопку, тебя никто не заставляет, поэтому, значит, ты плохо проанализировал, ты не провел достаточной работы, это самый главный плюс, кто бы как ни считал, это прям великолепная штука, она помогает да. расти. Сейчас половина наших подписчиков, а че в смысле, это я что ли виноват? Ну да, в конце концов теряешь ты и зарабатываешь ты сам. Это прям вот, ну минусы, наверное, просто много сидишь на заднице, надо бегать, двигаться, выходить из дома, отвлекаться, потому что, как у меня последнюю неделю, когда меня тут два дня спать отправляют, вот, и сидишь перед монитором. Постоянно ты вот смотришь, да, котировки я еще не научился э, там поставить заявку и забыть, да, я мне вот надо постоянно смотреть, что происходит в рынке. У меня это, это знание. верхняя иерархия трейдинга. Вот, я еще туда иду, и здесь надо постоянно отвлекаться, отходить, и, иначе все, глаз замыливается, и ты теряешь концентрацию уже. в Решение часа. принимаешь. Два часа и все. Да, да, да, да. Забываешь, забываешь. Но раз мы. Возвращаемся к обучению. Вопрос, как ты попал ко мне? О, я, по-моему, на фейсбуке мне кто-то прокомментировал мой пост про крипту. Я делал тоже такое, там расчерчивал уровни по биткоину. И это, я не... было? это было, наверное... В начале года, февраль или март, uh -huh. вот я еще, по-моему, там был закрытый канал в открытом доступе, мы туда могли попасть еще тест, в тестовом uh -huh. таком режиме. То есть я очень долго сидел, смотрел, что за комьюнити. И... занял. Да, прям долго анализировал, это очень важно, потому что сейчас много каналов и вот разных товарищей, которые завлекают. Которые нам совершенно не товарищи. Да, совершенно в конечном счете, не товарищи, да, да. Это очень, ну, это, это это очень взвешенное решение, и я на курс на самом деле потратил последнюю премию, но я знал, куда я иду и чего я хочу. Вот прям там, по-моему, задержкой на три недели даже, но я точно решил, я пройду этот курс. Получу эти знания, потому что то, какие вы вкидывали идеи в закрытый канал, мне хотелось знать, почему так. Вот почему именно так и почему они работают. Чтобы вот. было понятно, приоткрою секрет, курс длился 3, ну, длится 3 месяца, и, соответственно, Миша у нас ä, попал на третью или четвертую неделю, когда уже практически ПОП-2 был завершен. И он просто с космической скоростью мы пришлось на коне. Ну, я кайфую. Вот. Ну, честно скажу, у меня были сомнения, такой, да, блин, ну, не такой, нет. Ну, ладно, давай попробуем, что из этого получится. вот, что-то получилось. Вопрос. А какие были сомнения, какие были страхи перед тем, как вот сделать вот этот решительный шаг, такой, погнали, потому что, как ты сказал, деньги последние, и нужно было, знаешь, совершить прыжок веры, потому что, ну, понятно же, какой-то человек... Где-то в интернете какой-то канал ведет, и ему mm -hmm. так, памс, и доверится ему. Да? То есть... mm -hmm. Ну, э, во-первых, э, я опять приду к осознанности и к тому, что все решения лежат на нас. Я мониторил закрытый канал три месяца, то есть я поплатил подписку, когда он стал платным, стал смотреть дальше идеи, я посмотрел людей, то есть вот какие люди в комьюнити сидят. Э, это очень такая кропотливая работа предшествовала этому чтобы понимать куда я попал вообще и сомнений не было на самом деле я знал что я пойду я хотел я знал и допустим если бы даже на неделю позднее там появились деньги я бы все равно пошел вот потому что мне это надо. Я понимаю, что это надо. У меня есть жуткая мотивация к тому, чтобы учиться. Я понял, что даже вот когда были эпизодические разборы сделок в чате, я понял, что все мои знания, которые были до, это просто ну какой-то пшик. Вот. И впервые в жизни я осознанно обучаюсь, я осознанно получаю прибыль, потому что знаю, я использую такой метод или не такой. И это очень круто. Вот. Как знаменатель. Ожидания оправдались? О, да, конечно, конечно. Они даже перевыполнились. Но у меня не было больших ожиданий. Я на самом деле ждал, что получу твердую основу трейдинга. Я не завершаю ожидания никогда, чтобы ну, не было таких разочарований. А здесь я перевыполнил их, и прям вот это очень хорошо. Это очень хорошо, но ключевой блок был седьмой. Ох. Понятно. Крышесносный блок. А вопрос, что еще ты получил полезного для себя? Я бы разделил это на знания и на психологию, mm -hmm. вот, потому что здесь, мне кажется, 70% а психологии, а, безусловно, психология 70%, если не больше, зависит от психологии. Знания тебе дают понимание, когда и как совершать сделки, каким способом, какой метод использовать, а психология даже взять на то, тот момент, как ты выполняешь домашнюю работу… Это очень важно, потому что нужно сесть и там день-два анализировать рынок, понимать, почему произошло так и не так. И когда ты начинаешь трейдить, Uh -huh. а, нужно по большому счету засунуть в задницу все, что ты знал до и пользоваться, то, что ты вот сейчас и имеешь перед собой. Если ты там взял себе план, у тебя есть торговый план закрыть сделку после там 36 тиков то нужно uh -huh. так делать. А, там, не лезть ручками, вот, вот, вот без этого кипиша спокойно, вдумчиво торговать. Это очень это самый важный момент, на мой взгляд. Психология это вообще основа. Uh -huh. На текущий момент твои результаты интересны все, как <с говорится. На чем поднялся, да? Но прежде чем мы туда а, пойдем, а скажи, а какое у тебя самое большое достижение и самый впечатляющий провал? Ну, допустим, за последние 5-10 лет. Самое большое достижение было, когда я с 70 тысяч на нефти сделал 700 на фьючерсах. я да? Не, не, не. Ой, ну это, это было, нет, конечно, три года назад я на Финаме торговал вот брендом, как раз в рублях, mm -hmm. я уехал в горы в отпуск и mm -hmm. четко знал, что нефть вырастет. Там, там по-моему, с... А вот не помню, с каким-то хорошим либо плечом, либо чем я залез, но через две недели вот у меня там было, ну не X10, наверное, X, X7 или X8, то есть очень, очень хорошо получилось. Вот. А, и самый впечатляющий провал был там же, потому что когда ты видишь большую сумму и свое достижение, ты хочешь кратно увеличивать размер сделки, uh -huh. а, не понимая, что... Когда ты кратно увеличиваешь размер сделки и кратно увеличиваются потери. То есть, когда ты работаешь 100 дол долларами, да, и тысячи долларов, даже mm -hmm. если у тебя там депозит уже действует, ну, это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Депо улетает просто в трубу. То есть, неверное действие, не поставленный стоп, все. В общем, в В этом случае, да. Если ты торгуешь невдумчиво, если нарушаешь money management и вообще все свои правила, то до свидос, депозит, тильт и здравствуйте, вот. margin call. Многим будет интересно твоя рабочая обстановка, то есть как и где ты торгуешь, с чего начинается твой торговый день, в общем Секретики. Да, здесь ничего, наверное, секретного нет. Я жаворонок вообще, и сейчас летом мне в принципе трудно уснуть, потому что постоянно светло. С этим связано то, что я, бывает, залетаю в чат в 3 или в 4 утра, потому что ну, сна нету. Посмотрел рынок. А день получается такой, что просыпаюсь в 6-7, делаю зарядку, пью, пью, пью много воды с утра, бегаю, бегаю час. Не всегда получается, вот, но в основном добегаю. Хотелось бы приучить себя просматривать трейдинг View, чтобы видеть обстановку, как это все происходит, но я не могу себя еще заставить. Вот. То есть Trading View это must, должен быть такой инструмент, когда ты пробегаешься по всем монетам, видишь, как идет биток, как идет эфир, можно почитать новости, зайти Сам на инвестиции. Ну минут 10, ну 15. Психология. психология – Это тот элемент сейчас, который, ну, над которым я очень работаю. Уилл Смит mm -hmm. говорил, что самодисциплина – важный элемент жизни, в принципе и я с этим полностью согласен, то есть мне сейчас не хватает заходить на инвестинг, заходить на трейдинг и увидеть обстановку там дневную, недельную, с больших mm -hmm. таймфреймов, смотреть расписание каких-то сегодняшних заседаний, ФРСов, показателей, Хорошо. безработицы. Просто а, давай назовем это так, да, ну, это ну, надо ну... себя при... При... приучать, это труд, это большой труд и дисциплина, вот, mm -hmm. да. Потом, сейчас я смотрю биткоин эфир, исключительно mm -hmm. торгую на этих двух э, инструментах, потому что оттачиваю то, что получил на обучении. Э, эти два инструмента самые техничные, на мой взгляд, и показательные, они дают срез рынка и срез их знаний. Вот. Mm -hmm. э, и днем я стараюсь отвлекаться от компа, несмотря на то, что я сижу в чате, я все-таки отвлекаюсь от графиков. Получается. иначе. Э, не всегда, не всегда. Вот, но я лучше посижу в чате, попишу какую-нибудь фигню, чем э, залипну на дельту опять и сделаю неправильный вход, вот, и самое mm -hmm. важное, один из моментов, который надо побороть, никогда не заходить с текущих, ну вот никогда, потому что это так, такая жесть. Практически побор... гарантированный стоп. Да, это, это 100%, 100%. Да. Mm -hmm. Сколько времени ты в конечном итоге тратишь за терминал? <с> Сейчас это дикие, наверное, часы. Сейчас это полноценный рабочий день от 8 до 10 часов в 100%. Вот. То есть, если мы берем 24 часа, то минимум 8 часов ты проводишь именно за терминалом. Да, это прямо рабочий день, полноценная работа. Полноценная Плюс работа. еще накидываем сюда сиденье в Телеграме и прочее, прочее, прочее. Понятно. Вопрос. А сколько бы... Хотелось бы проводить, сколько реально, нужно проводить за терминалом, чтобы зарабатывать, ну, это, что не знаю, процентов 20-30 в месяц, 50 процентов в месяц. Да, на самом деле не больше, не больше часа, потому что, как показала практика, даже вот этого трейдинга последнего, если ты ловишь волну, то есть рассчитал точку входа, рассчитал а, точку выхода, увидел вот эту волну, ты заходишь в сделку и просто забываешь, тебе достаточно поставить без убыток а, и, соответственно, просто наблюдать, как, как ты получаешь прибыль, все. То есть, по факту, задача простая. Спрогнозировать, где цена развернется и ювелирную точку входа такой же да? ее цель. Да, да, да. И если хочется торговать один-два инструмента и не надо делать обзор всего рынка, то тем более задача очень простая. Вот у тебя есть эфир или биткоин, вот ты посмотрел, проанализировал, встал на 19 тысячах, вот как у нас было да, недавно, и забыл просто. И вот у тебя уже там 22 500, 22 800 вчерашний, ты взял тейк, разве это плохо? Нет. И не надо дергаться, на маленькие волны, на маленькие движения не отвлекаешься. Все в порядке. Особенно обзор рынка посмотрел мой, зашел. Мой, <счет> ну да, да. И, и на самом деле это очень помогает. Очень помогает. Да. Понял. Последний вопрос. И мы перейдем к подсчитыванию прибыли: В чем секрет успеха? Uh, это самодисциплина. Здесь uh, ничего нового, самодисциплина это самый важный фактор нужно осознанно торговать использовать все методы иметь верную стратегию твой день должен быть ну по-хорошему расписан что ты делаешь, просыпаясь с утра, каким образом ты анализируешь рынок, как ты рассчитываешь точку входа, take profit, stop loss, чем занимаешься все остальное время. Все остальное время, когда у тебя уже достаточно хороший депозит, можно делать что угодно. Вообще, можно не смотреть рынок, можно там открывать его, раз сейчас глянул быстро, все, идем к своим целям, забыл. Картина не поменялась, забыл. Вот, самодисциплина и работа с головой. Вот. Я все такие. Ну, тут кому как, кому как. Да, я может быть покажу. Все это жду, знаешь, кнопку бабло вот эту вот нажал и как из рога изобилия. А ты тут про самодисциплину, понял? Извините, если разочаровал кого-то. Понятно. Но, но, почему тебя нужно послушать? Твои достижения с а... 2000 рублей да, да, да. за 10 дней да. ты да. заработал ну, если быть совершенно честным в субботу в топовой точке у меня на балансе было полторы тысячи баксов и плюс тысяча выведено еще ну то есть там две с половиной не было на балансе я просто целенаправленно выводил каждый 200. день не то что ну, ты выводил это понятно соответственно да. чтобы долго не искать это у нас 2 500 умножаем даже на 60 это 150 тысяч делим на семь тысяч ну, депозит а, да но чего это стоило на самом деле и если уже быть совсем до конца честным, я могу рассказать, э, э, как э, вообще всю динамику. Давай. Э, вообще вся динамика выглядел, выглядела следующим образом. Я э, закинул 30. У меня было последние там две штуки на карточке. Прошел очередной блок у Никиты и э, прописал себе цели. 100 целей, ну вот на год. Впервые я, во-первых, впервые в жизни я прописал себе цели впервые в жизни uh, впервые в жизни я прописал себе их так детально что я там конфигурировал себе машину что я смотрел цену вещей которые я хочу впервые в жизни моя там грубо говоря апатия она сменилась на вектор куда я хочу идти я впервые в жизни увидел этот вектор и за это огромное спасибо Тут не преувеличиваю а поэтому он um, так и называется этот блок uh, вот и когда у меня оказались последние деньги на карточке, я решил устроить себе такую вещь: Заработаю себе на еду. Называется Заработай себе на еду. Одна из целей у меня. Одну из целей я поменял, не помню, какая это была запредельная цифра. Я поменял: Хочу депозит 1000 долларов. Вот, с 30 там, долларов до 1000. Ладно, сказано, сделано. Надо делать. Значит, я. Конечно, нарушая весь риск менеджмент и money management. Это нарушая 100%. это очень мягко сказано, ты просто <свят> сношаешь во все, что можно. <свят> а, да, это сотое, восьмидесятое-сотое плечо, сразу же говорю, это треть или половина депозита в каждую сделку, пока не достигается сумма хотя бы 100 долларов. Здесь важно понимать, что не нужно дергание, вообще никакого дергания не нужно. Ты видишь, ну, грубо говоря, уровень, да, видишь POTS и заходишь в сделку, и никак, никаких дерганев быть не может. Ты не можешь там, ну, то есть, ой, она пошла туда, надо закрыть, она пошла туда, надо закрыть. Нет, у тебя есть стратегия, открыл позицию, забыл, становится 50 на кошельке. То есть у меня было так, у меня были рассчитанные тейк-профиты. Угу. Они примерно, вот первый тейк профит был, когда у меня появилось там 40 долларов плюсом, 70 у меня появилось, я 20 долларов вывел. Я купил себе в Бургер Кинге Милкшейк и Бургер, я назвал это «Заработай себе на еду», то есть я там отбил часть денег, которые вложил, потому что там, грубо говоря, в холодильнике нифига не было, это правда. Вот, организм сказал «Клево, ты можешь». Ну, пряник понравился. Пряник понравился. И шейки в брукеркинге капец как люблю. Они вообще мои любимые просто. И поэтому такой, хочу еще завтра. Рейдеры работают за Ну, получается, да. И я за следующий день поднял депозит до 300 долларов. Затем вывел 50 или 70. То есть это жесткое правило. Каждый день надо выводить. И на карточке. надо показывать. зрителям. Я это называю Покажи деньгам дорогу домой. Вот если у тебя постоянно идет только вкидывание денег, ты не понимаешь всю суть трейдинга. Это не для того, чтобы ты отдавал рынку и делился с кем-то, с другими трейдерами, с роботами, маркетмейкерами. Нет, ты. Основная цель трейдинга – это заработать для себя все-таки. Это работа, это труд, работа, как работать на заводе, я не знаю, как, как продавать аттракционы. Это просто мозговая деятельность, очень усиленная мозговая деятельность, и себя надо за это поощрять. И, и моя должен... гифка такая. Да, и мы в конце концов работаем же для того, чтобы зарабатывать деньги. Любой бизнес должен приносить прибыль. Это мое маленькое ИП, мой маленький бизнес. А как же классическая ошибка? Вот я сейчас буду постоянно инвестировать, и устану миллионером. Вот это вот все. А зачем? Ну, то есть, если я себе показываю, парень, ты с 30 баксов сделал 300 за два дня. «Разве это плохо? Разве ты не можешь 300 сделать 500, 700, 1000? А зачем вкидывать еще?» а зачем, Нет, а зачем выводить? Ведь как у нас обычно, вот твои последователи будут тридцатку будут класть, или ага. полкишок будут вот так наяривать, наяривать, угу. наяривать, мозг не будет получать этот пряник, но ты-то уже знаешь, да? А потом... Да. Вопрос, вот в чем важность с точки зрения психологии выводить деньги ну, и если... тратить их на себя? Нет, но ну, если ты не поощряешь себя за труд, ты вкладываешь свое время, энергию, э, умственную деятельность, да? Если это А какой выхлоп это приносит? Если это приносит только адреналин, твой мозг заточен на то, чтобы получать исключительно адреналин, ты можешь постоянно вкидывать. А можно пойти, прыгнуть с моста, байджампинг ну, на резинке, да, у тебя там тоже будет адреналин, потому что рынок дает адреналин, дай боже. Но в конце концов, да, если для тебя это не только адреналин, ну тогда надо получать с этого что-то. И когда ты остаешься в ситуации, когда я там потерял работу, грубо говоря, и для меня трейдинг остался единственной надеждой, когда ты, ну просто на дне, то тут выбора-то нет особо. Вы, то есть человек, который может вкинуть деньги, я ловил себя на мысли такой. Когда ты вкладываешь тысячу долларов и когда да. ты зарабатываешь тысячу долларов, отношение к этой тысяче абсолютно другое. Я знаю, что я эту штуку заработал спустя там, 20 сделок. Я знаю, что для каждой сделки я сидел, высчитывал, потом коптел, потом тряс, как скруч над золотом, чтобы она дошла до тейк-профита. И это правда, потому что да, с моими там 8 часами втыкания график я меньше-то и не делал, получается, да. то есть меньше не сидел. А когда ты ты просто завел, такой, ага, ну, косарь на счете, ну, зайду вот в эту сделку, зайду вот в эту сделку, а, а потерял, ну, я же еще косарь могу закинуть. А тут нет. Типа, это мои последние 30 долларов. Я такой: У меня нет косаря, у меня нет еще 30 долларов. Да, и вот как-то так. Вопрос: а с какой суммы можно начинать торговать? Плюс-минус комфортно. Это первая часть. Вторая часть. Сколько можно за неделю, за месяц зарабатывать реально в трейдинге? Без вот этого втирательства как у нас успешные успехи продают? Угу. Все зависит от навыка. Я касательно твои, твоего, твоей вот, наверное, я назову это экосистемой. Ладно, потому что у тебя есть и закрытый канал, есть чат, открытый канал, есть курс крипта 1.0, есть курс э, групповой, есть видеокурс. Кстати, вот Кстати, ребята, курс да. крипта 1.0 бывший премьер-министр Британии купил, даже выехал конкурс. Да, да, да. Вот, то есть если мы эту экосистему, как тут кто-то в чате недавно сказал, ну, чтобы зарабатывать и двигаться вместе с Никитой, да, мне надо обновить комп, мне надо купить курс крипта 1. 0 мне надо подписаться в закрытый канал, мне надо пойти в группу, да нифига, ребята. Куча мониторов еще. А? Куча мониторов. Да, ребята, я сижу на ноутбуке, который произведен там в 10 году. У меня на нем, когда включается от АС больше двух графиков, на нем происходит конкретное зависание. Я сижу на нем и торгую с него. Вот, крипта 0 возможности дает торговать с телефона, с TradingView. А... Закрытого, ну, там, закрытый канал, он для людей, ну которых, наверное, депозиты, правильно, там в районе от 3-5 тысяч, скорее всего, комфортно, чтобы было. Значит, сумму, которую бы я назвал комфортную для старта, я думаю, что в районе 100-200 долларов. Почему нет? Главное, здесь главная суть такая, ты должен постоянно видеть, что тебе это приносит доход. Какой-то ты должен постоянно видеть зеленые цифры не красные, а зеленые. Если ты видишь, что у тебя прирост депозита есть 5-7 долларов в день это абсолютно неплохо, это очень хорошо. И когда ты выходишь на показатель 80-85 процентов прибыльных сделок за месяц, то есть, чтобы понимали люди, если чтобы удвоить депозит, достаточно делать 4 процента прибыли в день. Что такое 4% от 100 долларов? Это 4 доллара. То есть разве э, человек не может сделать 4 доллара от 100 долларов в день? Одна сделка – это одна сделка. Вот. Это 20-е плечо без напряга абсолютно. Эфир – 20-е плечо, одна сделка, ты делаешь 4 доллара. Через месяц у тебя будет 200 долларов. Если ты придерживаешься стратегии, через месяц у тебя 400 долларов и все. То есть Никакого... если берем... Наперед допустим, 50 тысяч рублей, ага. они есть, я думаю, у 95% ага. слушателей, ага. то за месяц, не то чтобы без напряга, но осознанно торгуя, можно заработать 50 сверху. Я думаю, да. То есть это звучит дико, кому-то X2 звучит дико, но... Ребята, кому? А тут x75 сидит. Ну, чтобы такое получить, нужно... М, облада... Да, нужно... Просто сидеть, смотреть, общаться, смотреть, какие идеи люди, ну то есть мы в канале сидим, и видим, какие идеи люди э, публикуют, да, кто-то говорит вот такую идею, ты думаешь, ага, может быть, тренд рынка там вверх, ты начинаешь перепроверять, правильно ли ты э, свой, свой график построил, да, то есть постоянное, постоянное э, вот это вдумчивание, вдумчивая аналитика, вот. Да, то есть 100, даже 50, да, с 50 тысяч сделать плюс 50, это реально, ну реально, для многих. Я сидел в кафе с товарищем, я не знаю, угу. увидит он это интервью, он как-то тоже сидел в как канале. Репостный? А, репостный обязательно. Репостин. Мы сидели с ним в кафе, он знал о криптовалютах немножко, мы открыли у него терминал Binance ну, на ноутбуке. Угу. Я Какую-то, не помню, сделку XRP или биткоина открыл ему, говорю, вот давай я тебе покажу, вот, как можно делать. Мы открыли на 10 долларов, а, он получил 3 доллара прибыли, ну там в течение 10 минут он 30%. такой видел 30 процентов. Он такой, а что такое бывает? Я говорю, ну блин, вот да, вот, вот, пожалуйста, человек, мы очень сильно зависим от внешних факторов сейчас. Всю жизнь нам с детства говорили, что э, возможностей нету. Никак. Ну, ты пойдешь на завод, будешь пить нахуй эту зарабатывать, и ничего у тебя не получится. Когда говорят тысячи процентов, да, этот, этот успешный успех. Окей, ребят, в каналах это есть, это все это постят. Это возможно. Но даже если мы не берем успешный успех, да, x2 это не так много. Это. Ну, это совсем по большому счету. Еще раз говорю, да, 4% в день – это очень мало. Это очень мало для того, чтобы удвоить свой депозит за месяц. Это одна сделка. Больше не надо делать. Если ты ставишь себе такую цель, там, x5 депозита, но ну, сиди ты там 5 месяцев, у тебя будет вообще такой буст нереальный. Вот. Ну, но... Чуть побольше теоретически, потому что ты же должна что же выводить. треники не забываем. Да, да, да, да. конечно, это самая главная цель иметь и выводить. Но вывод Нет? у нас один, что зарабатывать можно, нужно. Да, и, и если поставить себе мотивацию, то, ну, заработай себе на бургер, блин. Неужели тебе будет жалко себе купить бургер? Ну, и не знаю, пиццу, заработай себе на пиццу. Выведи, купи себе пиццу, скушай, вкусно, да. Ну, открой а еще потом одну... сразу фитнес, я купи чтобы не растолстеть. Ну, да, да. Да, да, да. Вот, и все. То есть доступно все, очень доступно, это можно сделать. Да. Каков процент удачи в твоей торговле? Или... А, а, раньше было, если не соврать, я думаю, что половина, минимум. Так. Сейчас это процентов 10. Прямо 10 процентов. Почему эти 10 процентов, я скажу так, при... называется это, Я называю это открыть терминал. В, когда рынок в хорошей точке находится, да. вот. а, то есть, если ты не рассчитывал на эту точку входа, а биток там или эфир куда-то дернулся. И ты... Вот, просну... Да, бываю, у меня очень часто бывало, я просыпаюсь в 4 или в 5 утра, а там как раз азиаты просыпаются, новый торговый день, куда-то уводят, у тебя на уровне цена... Я такой, блин, я отсюда вообще не думал, а у меня там уровень расчерчен, и он дает, окей, отлично, я зайду, да, с текущих. Ну, там плюс-минус, да, вот эти 50 долларов, ну, на битке там, наверное, даже 100 долларов входа на эфире, мне кажется, 10-15. Почему нет? Если я вижу этот уровень, если он у меня рассчитан, осознаю его, я захожу. Вот эти 10% проснутся в нужный момент. Сразу вопрос, нужно ли просыпаться так рано, либо можно спокойно в 10 утра и размеренно проговать, или надо быть психом и развивать у себя там... Какое-нибудь нервное расстройство. Ну, как новости, да, там, трейдеры да. стали психические, да, там, за психическим заболеванием. Помню, как-то ночью писал, Саша меня назвал ночным скальпером. И э, сложно ответить, сложно ответить, когда ты входишь в кураж и получаешь реальный кайф от этого, то, ну, я бывало просыпался над сделкой, даже с учетом проставленного стоп-лосса. И тейк профита. Я просыпался и такой: блин, хоть бы пошла, хоть бы пошла, ведь у меня тогда будет 200 баксов на депозите. Вообще в эти моменты, в эти моменты, надо очень четко включать, чувак, спи, ложись спать, просто ложись спать, потому что если ты сейчас не выспишься, ты встанешь вареный. Ты сорвешь все себе планы по там по еде, по спорту, по всему, и ты не сможешь нормально анализировать рынок. Потому вот. что трейдинг это марафон, а не спорят. Да, это марафон. Как ты постоянно повторяешь, что сделать большие там проценты в течение месяца там или недели это не тяжело, да. А вот сделать в течение года, удержать результат. Надо постараться, да. Это ну прям надо много постараться, да. Сколько часов тебе не хватает? <свят> сейчас хватает на удивление. На удивление хватает. Но если было 30 часов, я бы, наверное... А вот если бы 36, вообще идеально. 12 часов <свят> шпиш, 12 часов такая в терминал, 12 часов хобби ради себя. Ну, ну наверное, даже я не... Ну, в терминал, наверное, смотрю даже не 8. Это было мягко сказано, 8. Я, наверное, смотрю 14. Я вот сейчас понимаю, что и 14 часов смотрю в терминал. Действительно. То есть 8 часов это сон, там какие-то вещи, да, там, но ну, даже когда бегу бывает, я смотрю в терминал, иду, и смотрю в терминал. Лови наркоманы. Это очень похоже на геймерство, наверное, потому что определенную часть жизни я тоже посвятил геймерству, и наше поколение, наверное, очень много этому, этой вещи посвятило. Кто-то называет это болезнью, да, но... Я не считаю так, если ты получаешь от этого кайф, и он не вредит организм, это не вредит здоровью организму, да, ты от этого не страдаешь какими-то психическими заболеваниями. Наверное, все-таки это конфета, а не какая-то не какая-то плохая вещь. Вот. А кайф ты начинаешь получать, когда ты можешь себе заработать на еду. Вот насчет конфеты. Смотри, если ты сидишь по 14 часов в день, а что ты делаешь для того, чтобы организм тебе не сказал, чувак, извиняй, бам с тебе и прилетает? Э, чтобы удив... Раз болечка, два болячка, три болечка, чтобы не было такого? Э, постоянно отключаться. Вообще, постоянные отключения. А получается. Да, но на физическом уровне, да, получается, да, но нет. Да, на психологическом тяжело, вот, и это сейчас большая работа над собой. Это мой вызов, потому что если в таком режиме можно проработать неделю-две-три, то два-три месяца уже будешь куку, -ку, мне кажется, будет полный износ, выгорание профессиональное, я бы это назвал. Вот, поэтому надо себя поощрять, И сейчас сто процентов куда-нибудь пойти на массаж, на тайский, куда-то вот выбираться, ты постишь постоянно, то туда выбрался, то туда выбрался, я не знаю, вечером, в пятницу. Хоть в чат присылай, а то коллега твой каждый вечер раньше было по бокалу пива, а тут хотя бы разнообразие, массажек там. Ну, вот я как цели свои начну достигать. Уже, скажем Скупать так... Скупать Землю уже. на всей планете, да? Да, да, не, ну я же поменял там, в разы все поменялось э, до достижимых по системе SMART. Если начале там Земля в каждом государстве, то... Кстати, когда я это себе сделал, у меня не было у мозга понимания, что это достижимо. Вот. Да. А когда я прописал себе цели э, из разряда, ну там iphone последний да, хороший комп с хорошей видеокартой uh, новый год в сочи встретить у меня мозг уже такой ну классно чем снизил то есть до да. своего и да. это, так это я понимаю А купить да. себе гектар земли такой нейронов нет опыта нет такой я пока хрена узнает как достичь я на всю жизнь запомню одно сравнение uh, мне бывший начальник в Штатах говорил про своего коллегу, он директор сети развлекательных центров. Он говорил, ну, у него дела плохо идут, и у него там проблемы с советом директоров на работе, у него все плохо. На следующий день в Фейсбуке этот чувак постит а, откуда-то там, он где-то в Дубае прыгает с небоскреба или скайджамп какой-то. Я говорю, ты же сказал, у него дела плохо идут. Он говорит, Миш, а вот это у него дела плохо идут, представляешь? у каждого свой уровень плохо и хорошо и когда вот я написал ну сделал вот эти цели они заоблачные были максимальные я понял что мой уровень хорошо надо взять немножечко ну не немножечко да а сильно пониже и зафиксироваться на этом уровне хорошо когда я фиксируюсь на этом уровне... поддержки да, сопротивление. сопротивление вот когда фиксируешь это да у меня классный iphone у меня классный комп я могу выбраться в выходные покататься на квадриках я могу поехать в отпуск и у тебя вот эта планка хорошо в голове фиксируется и ты хочешь дальше уже идти вот это очень круто классическая и... пирамида масло да да да да вопрос а мы про проходит -то с тобой обсудили а расскажи чем ты еще занимаешься про книги я книги пишу фантастику семнадцатого года. Почему-то я был очень вовлечен в политику, когда был молодой, и хм, вот эта вся. Эта... Да, конечно, розовые очки и все дела. Я начал писать книжку про парня, который там попал в тело президента России, и я в этом. Да, Что же выехали. Вот, и там это в 2000, ну, что он попал в 2008, и вот я начал на примере этого героя писать, как бы я хотел, чтобы выглядела наша страна. Вот, то есть я стал выплескивать вот эти эмоции, которые я не мог выплеснуть на форумах, в каких-то видео, потому что у нас все зажато, там рамки постоянные, а тут ты пишешь книжку, фантастика, говорит, что сказка, ну, ребят, это же все выдуманное вообще, все совпадения, они случайны, вот, я начал писать книгу, потом написал фантастику про космос, потом про, про попаданца в игру, там, сейчас, наверное, скачали тысяч... 8 человек, Но ну, я не знаю, хорошо это или плохо. Есть люди, которые хейтят, есть которым нравится. да? Красивый. Да, и я делаю это для себя кайфую по новой главе там в день. Мне папа как-то сказал: слушай: говорит, если ты напишешь книжку, ты станешь очень известным. Ну, я могу сказать по манере написания, что. По крайней мере уровень я себе повышаю этим. То есть я уже там какие-то э, подковерную возню могу в книгу включить какие-то там двойные тройные сюжеты. И это очень помогает отвлечься. Кстати, кстати, что я говорю-то? Конечно, меня это сильно отвлекает от трейдинга. Вот. Это потому что ты знаешь, что если ты фигню напишешь, ну откровенную фигню, даже те, кому нравилось, как ты пишешь, скажут: Миха, ты ты чё вообще делаешь? -то? ну просто чтобы было понятно написать книжку это очень тяжело я вот рассказывал на первом курсе я написал целых 36 страниц постапокалиптический фэнтези это это тяжело и самое тяжелое это диалоги то есть чтобы не быть там топорным поэтому попробуйте написать хотя бы пару листов с диалогами с прописанными героями и вы офигеете да, вот такое хобби, оно очень-очень помогает отключиться. Я не могу сказать, что это приносит много денег, потому что там на том же Литресе 75% забирает Литрес. Это просто некая... Да, это удовлетворение эго. Это просто удовлетворение эго. Твое эго, ну, то есть мое эго тут тешится. Почему? Потому что я в некотором роде востребован, да, что меня кто-то читает, ну и клево. Вот. Ну, может быть, там будет читать не 8 тысяч, а 15. Ну, клево. Вот. Тебе нужно заработать деньжат и устроить авторскую печу. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь. Это отличная цель. С телевидением да вот это все. Годика Пога... через два-три. Это да. Это да. Погнали дальше. Да. А, люди любят такие круглые четкие цифры. Давай попробуем пять подводных камней трейдинга. Ух, это тяжело. Во-первых, тебе надо понять, что это не казино, а работа. Так. Вот. А, хорошо который сделал X75, мы поняли Ну, это работа Это же труд Это прям каждая минута Это вложенный труд. Миша хочет сказать, что пляж, Мальдивы, коктейльчик Вот это все не про трейдинг Ты либо торгуешь, либо отдыхаешь Ну, смотря какой у тебя депозит Понятно, что у половины у нас сотни тысяч долларов И они кнопочки нажали Окей, второе. Но, но, нет, но даже если у тебя там миллион долларов, это все равно потрудиться и этот час-два потратить на расчет. Это труд. Я считаю, что это труд, потому что ты консолидируешь все знания в этот час. Второе, прям интересно, ты мне такой вопрос задал, я тут что-то это понял, что... Второе, трейдинг должен приносить прибыль. Постоянную прибыль. Это не вкладывание денег, это получение денег. Сто процентов. Подводные камни это ну, ну. Ну хорошо, пусть будет так. Третий. Да. Ну, есть, чтобы ну, что... что это подводная камушек. Это, это очень сильный подводный камень, на самом деле. А еще? Слушай, ну, я, для меня, наверное, трейдинг это сейчас так, настолько кайфовая штука, что я подводных таков не дожил. все даже... на изи. Нет, не на изи на самом деле, но такое осознанное уже понимание, что такое трейдинг у меня стало. И опять даже не на. Я даже три, видишь, не назову. То есть у меня ну, вот раз, два и все. Тогда вот. вопрос попроще, возможно. Да. А, как ты считаешь, почему в обществе? Бытует мнение, оно так укоренилось, костенелось, что трейдинг – это что-то плохое, вот особенно вот это слово «спекуляция», и в принципе на нем зарабатывать нельзя. То есть здесь сплошь одни мошенники, вообще все это поле чудеса. Я обожаю мнения, которые у нас в обществе. Так. Получается это потому, что очень много говорит о срезе политики с целой страны. Мне нравится, как изнасиловали слово «эксперт» в последнее время, а, потому что сейчас «эксперт» — это какая-то непонятная тварь, которая неизвестна… Продажная проститутка. Да, да, да. да. То же самое можно сказать и о политиках, а, то есть это слово так, «политика». Так, спокойно как... нас сейчас запанят. Не-не-не. Ну да-да-да. Они хорошие. Мы за ними наставили. Они хорошие, мы там все любим. Вот. И сейчас спекуляция же вообще, что это такое было. Ну, это быстро, купи-продай, быстрые да. сделки. Трейдинг изнасиловали, мне кажется, в тот момент, когда появились, появился Форекс-рынок. Вот, ну, Форекс-клаб, телетрейд, вот, Я даже на собеседование, по-моему, в телетрейд проходил, там они искали продажников, а в итоге они обучали людей торговать, и люди вкладывали туда деньги. Вот это стандартная фигня. И с того момента а, в, очень много людей прогрело, потому mm -hmm. что люди просто вкладывали деньги, их а, скамили, а, ну и все, они не получали денег. А, трейдинг, а, репутацию трейдингу использ, испортили жулики. Абсолютно. То right. же самое. Да, репутацию терминала МТ4 мы с тобой оба знаем, тоже испортили. Потом еще были более днищинские, но ну, это бинарные опционы. Бинарные опционы, да. Вот, этот срез общества у нас такой, к сожалению, негативный. Угу. И это создает, такой наводит на трейдинг туман, неопределенность и недоверие. Потому что в пример выставляются в основном негативные ну, какие-то. Ну. Это классический 20, отзыв. Ты да. либо супер, все хорошо, либо полный хейт. А когда все нормально, да. так... Даже зайти на любые форумы про трейдингу. Люди туда заходят, просто срутся, и ты видишь, ой, тут какое-то токсичное комьюнити, зачем мне этим заниматься? Тут один получает по 500 миллионов, тут второй. Просирает по 500 миллионов, я не хочу туда, мне вообще ничего нет, не хочется. То есть, вот. Я правильно понимаю, что твое мнение, вот этот образ, он создан токсичным меньшинством? Да, конечно. Как обычно. Это на самом деле все лучше. Намного лучше. Намного лучше и хорошие возможности для заработка всегда скрываются. Если что-то хорошее появляется где человек может стать независимым, где он может принимать решения сам, независимо от других, то это очень хорошо, как сказать, валируется, угу. и ты не увидишь много хороших примеров. Вот. Вопрос. А как это твое окружение относится к твоему увлечению? А, с... Люди, которые у меня были в окружении, они в основном не понимали, что это такое. Ну, как сказать родителям, ну не помню, где-то мы там обсуждали, мам, я сижу дома 24 часа в сутки, нажимаю кнопочки, черчу линии и получаю деньги. Как ты не на заводе? Как ты не ездишь в офис? Как ты там, как, как, как миллионы людей, не сидишь 8-часовой рабочий день? Как так возможно вообще? Ну, как-то так программист сидит, и он пи, и он кодирует, я и он тоже сидит а, нет, не пытались, но в любом случае это негативно. Это водичка поливает. Да, и 90 процентов окружения. А остальные 10 такие. Ну ладно, мы поверим в акции еще. Они верят в акции, вкладываются в Газпром, который потом падает на вот так. Херма дивиденды, да? Да, да, да. Да, то есть люди такие просыпаются, такие есть возможности. Ну, вот и все. На этом всю и А показывает... на форумах трейдинг – это говно. <свят> это говно. Очень важно попасть в трейдинг с человеком, который, во-первых, тебя не кинет, который, во-вторых, расскажет, что это такое, и который, ну, тебя как-то будет неким ментором, коучем, поможет тебе заработать первую тысячу, чтобы ты купил этот бургер. Вот и все. То есть за ручку проведет. Когда твое окружение... Узнает, что ты трейдер. Как часто ты слышишь вопрос, что будет с рублем? Всегда. Всегда, Всегда. Случаев. Понятно. Да. А, движемся дальше. Будем потихоньку заканчивать. Mm -hmm. а, как ты считаешь, какими качествами должен обладать трейдер? Mm -hmm. ну, сейчас тебе говорил? Осознанность. Да. Сам, самостоятельность – это принимать решения должен сам и не перекладывать это на кого-то. Если твое. А постоянно работал в офисе, ему сказали, он сделал как шестереночка, да, то есть вот это в механизме. А тут он сам. Вопрос. Но, но человек, человек, нет, человек существо, которое приспосабливается ко всему. То, то есть, есть здесь нужно. Когда у тебя есть возможность не делать, ты не сделаешь. Но когда тебе нужно впахивать. Как да. тебе. Ты да. херачишь, что достигаешь шикарных результатов. Да. Ну, то есть, если у тебя нет выбора, если у тебя последние деньги на еду, ты садишься и такой, угу, если я сейчас это не сделаю, то никто это за меня не сделает. Есть угу. волшебный Никита с его закрытым каналом. Есть, ну да, и как бы это правда. Есть бот, который, да, там присылается идея. На это можно сделать деньги. Но вопрос, а достаточно ли тебе рассчитывать на волшебного никиту с закрытым каналом ну ты можешь с этого получать деньги окей а, хочешь ли ты думать сам если ты не хочешь думать сам ну зачем тебе трейдинг подписываешься на закат шикарно делаешь деньги Кстати, есть новые инсайты инсайт, как правильно это назвать ладно пример Uh, был uh, подписчик. Uh, он на Новый год мы разыгрывали Саше подарки на 150 тысяч, он с Украины, uh, получил книжку uh, этого В uh, Принцип. Mm -hmm. uh, вот uh, в Боте и в открытом канале торговал на вот этих бесплатных идеях, заработал неплохо денег и сейчас сразу приобрел на три месяца подписку в закрытый канал, чтобы еще больше заработать. Да, да, да, и это офигенный инструмент, и если тебе внутреннему, вот твоему я этого достаточно, так, пожалуйста, для этого и сделан закрытый канал, чтобы ты получал, зарабатывал больше денег, у нас офигенная комьюнити, и офигенно встречаемся лично и обсуждаем все на свете, это супер, но если ты готов развиваться, вперед, учись, и это работает, ну, работает. Вот. теперь э, нужно я думаю оставить послание твоим последователям э, новички которые захотят повторить твой успех и пойти по твоим стопам а, сейчас э, какой бы совет ты им дал с чего им начать чтобы у них все сложилось позитивно У меня есть сейчас несколько ребят, с которыми ну вот из чата мы общаемся которые вот купили крипто 1.0 и они только начали торговать я вижу какой путь они проходят по твоим идеям ну то есть они там уточняют а вот график так вот да вот это я там вот ну какие-то технические детали я бы я наверное советую блин блин Сложно сказать, у всех разные ситуации. Ребята, короче, возможно, все. Вся ответственность лежит на вас. У-у-у, Да, к счастью или к несчастью, но в этом самый кайф трейдинга. Вот, спите, просто спите по 8 часов. И сами будут поступать к вам на счет. Нет. Относитесь к этому, как? К своему маленькому бизнесу, который, uh -huh. который вам принесет прибыль. И когда вы осознаете, что трейдинг это ваше маленькое дело, ваш маленький бизнес, а бизнес нужно постоянно развивать, а как вы развиваете бизнес? Uh, это увеличение своего, я так считаю, интеллектуального капитала. Uh -huh. да? Это не только, ну там, можно говорить о привлечении инвестиций, но здесь, в этом случае... Количество заработанных денег прямо зависит от твоего опыта, и чем больше ты, да? Коротенько. А если мы говорим не только про трейдинг, вот прям одним предложением, в чем еще должен тогда разбираться будущий либо текущий начинающий трейдер? Психология. Психология. А если конкретизировать. То есть, что-то прочитать, либо на что-то обратить внимание. Делать фотографию рабочего дня, вести дневник своих эмоций и ощущений, что ты чувствуешь во время торговли. Когда ты поймешь, на основании чего ты принимаешь решение, когда mm -hmm. ты ведешь торговый журнал, когда он у тебя дополнен твоими эмоциями, ты просто будешь в шоколаде. Потом... Ты говоришь про то, чтобы записывать торговлю с камерой на себя. А, и это тоже, ну можно кто-то кому-то кто-то текстом, да, написал вот эту сделку, я зашел. Ну, как комментарии, да? да. А. очень важно и не только техническую часть, но эмоциональную что ты чувствуешь. А, почему вот, ну трейдинг, наверное, это как с женщиной общаться. Ты либо ее понимаешь либо ты ее не понимаешь. Я потому что мужиков такие... Нет, это клево, потому что понять женщину, это вообще дорого стоит. И такой, видишь, а вот в этой сделке я чувствовал, мой внутренний голос говорил, не надо лонговать, да, я здесь... Женская интуиция, привет, Наташа. Это тоже, да, и когда ее спросили, я помню, типа... Как на основании интуиции можно заходить в сделку? Ну, как-то так. Легко и просто. Да. То есть вести журнал своих эмоций и сделок. И это больше половины успеха. Анализировать все. Вот, Поле. Ребята, следите за собой, за своими ощущениями, эмоциями. И постоянно саботировать себя. Постоянно саботировать в плане, ты вошел в кураж, все прет, зафиксировал а, 50 долларов прибыли, а это 300%. Разве плохо 300% Нет. и выводи. Долларовые миллионеры, которые сейчас резко хотят дать денег управлению Мишей. Все контакты через меня. Я думаю, что на данный момент Миши требуется повторить свой подвиг, но не с 30 долларов и с 1000, а вот когда это получится, Тогда только можно говорить об успехе сейчас. Мне Я кажется, бы тебя немножко да. скорректировал. Во-первых, ты э, абсолютно прав, что сейчас тебе абсолютно не нужно брать э, деньги управления, потому что да. любая ошибка, это вот, как знаешь, на мощной тачке, заднеприводной в дождь, любая ошибка и в Кувет. Да. А тебе сейчас нужно снизить риски и вот по возможности, не нарушая риски мани-менеджмент, дойти до десятки. Может mm -hmm. быть, это будет за квартал, но вот когда ты сделаешь эту сотню сделок, допустим, спокойно, осознанно, без суеты, когда ты начнешь снижать время сидения за терминалом, вот тогда уже будет проще. Да, вот. это я Нет, я полностью разделяю эту позицию, потому что одна из целей у меня тут как бы что, греха таить 50 тысяч депозитов. И это на этот квартал поставлено. поставлено. А, да, <поставлено> я понимаю, я понимаю твои эмоции. Но важно, я снижал плечо, по достижении каких-то круглых сумм если вначале mm -hmm. это было сотое потом я снизил э, при 300 долларов до 80 -го. при mm -hmm. 500 я снизил до 60 и при 1000 я снизил до 40 mm -hmm. и а вот тогда сейчас, сейчас я на 40 остался я понимаю что до 2 до 2 до 3 наверное ну 30 максимум вот максимум который 30 но у вас вот всегда рекомендации 20 и здесь я полностью согласен что при 20 тебе комфортно при сотом плече биткоин даст хода 200 долларов, и это минус депозит, и это сразу же стоп-лосс. То есть ты должен входить так ювелирно, а 200 долларов – это 20 тиков, а на биткоине а, может быть ход цены 18 тиков, и ты в двух тиках от маржин кола, но это… Okay. Да, это все. То есть настолько ювелирно надо заходить с сотым плечом, что это тяжело. Два вопроса. Финиш. Готов? А то. Разжалось? уже нет. Уже на расслабойне. Существует ли волшебный способ восстановить свои СИЗы? На мой взгляд, это медитация, и один человек мне посоветовал «ходи туда, где у людей хорошее настроение, где много людей, и они веселятся». В один из таких депрессивных моментов жизни я пошел на соревнования ага. по прыжкам шестом. Вот в Москве здесь прыжки 6. Я так кайфанул! Там просто люди, там вот эти аплодисменты и каждый спортсмен он он прыгает под свою музыку. То есть чемпионат России. Там да. все по кайфу, ночью, Во, да? Вообще, там ребята прыгают и ты такой смотришь, когда вот этот с этим шестом бежит и ты такой как она это делает вообще а там а там порнофильмы, это это я так соскучился трек ё-моё и это так заряжает вот, вот для меня это волшебный способ иди туда где много людей и они счастливы вот но ну, медитация это такое отшельничество а но кайф-то в людях кайф в людях всегда и везде понял последний финишный вопрос о чем мечтает Супер трейдер Миша. <Christina> あ, моя мечта очень банальная. Я хочу полететь в космос. Вот прям в космос хочу полететь. Мы прям полетим вместе. Это не это клево, да? То есть, космос ну, настолько ты посмотришь сейчас, как, как развиты технологии, да, туда летают туристы, там уже такой апгрейд вот, космических кораблей. Но это же клево, мне кажется, это настолько клево. Ну, что еще? В Мариинскую впадину погрузиться, как Спилберг, может быть, но в космосе. Как-то в космосе, да. Тогда нужно часть малого выигрывай в конце лета полетаем. Я постараюсь, я постараюсь. Ну, эту цель я поставился. Вот, по крайней Привет. мере, у нас есть да, полетать. Вот. Я очень надеюсь, наши любимые зрители-подписчики, что вам было интересно и полезно. Вот, Миша не сказочный персонаж, он есть у нас в чате, поэтому, я думаю, всегда можете задать ему вопрос. Я думаю, нам обоим будет искренне радостно увидеть ваши пальчики вверх вот, я думаю, также будет нам радостно, если вы порекомендуете это видео, потому что, как мне кажется, новичку, да и не только новичку, это будет крайне полезно, посмотреть это видео и как развлекательное и осознанно, в принципе, когда ты просто сидишь и никуда не двигаешься. Uh -huh. Ну и в целом от себя хочу сказать, что вот то, о чем говорил Миша, это полная правда, и 80% ваших результатов в трейдинге – это всегда психология. И, естественно, это труд. Вот я, допустим, сегодня на эндуре катался, впервые в жизни я сел на мотоцикл. Естественно, у тебя ожидания – во, а по факту – во, а там семилетние шкеты катаются, они тебя уделывают. Но все равно это кайф. То есть самое главное в трейдинге, я думаю, Миша подтвердит, не за бабосами, а за удовольствием, чтобы вот получить получать кайф просто кайфовать от этого, то, чем ты занимаешься. Когда ты кайфуешь, ты не задумываешься о деньгах, они сами приходят. Вот. А в принципе, на этом все. Всем желаю хорошего времени суток. И не забываем, подписываемся, ну и задаем в чате Мише вопрос, если вам будет интересно. Все, на этом все. Всем спасибо. И пока, коллеги. Спасибо, Никита. Пока.